Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». С тех пор, как я начал показывать на канале изготовление колбасы, вот с тех пор ко мне регулярно, наверное, раза 3-4 в неделю приходят вопросы, можно ли приготовить такую же колбасу, только халяльную, то есть без свинины. Я практически всегда отвечаю, что вкусная колбаса – это колбаса, которая содержит 25-30% жира, то есть сала. И обычно в колбасе есть свиное сало. И задаю вопрос вопрошающим, а какой сало вы будете использовать? Мне говорят, но мы курдючные используем. В Испании курдючных баранов нет, по крайней мере, я их не видел, не встречал. Поэтому я испытать такой способ не могу. Но есть один вариант колбасы, который готовится практически без сала. Я пытался такую колбасу готовить на канале. Почему пытался? Потому что использовал неверный рецепт. Мне об этом подписчики, спасибо вам за это, сказали и дали правильный рецепт, дали ссылки на, на правильные украинские госты. Речь идет о драгобыческой колбасе. Это колбаса, которая делается в городе Драгобыч, в Украине. Эта колбаса делается из свинины, но из нежирной свинины. И, по сути, она напоминает, наверное, ветчину, в первую очередь. Единственное, что ее отличает от ветчины, это большое содержание тмина. Я хочу сейчас приготовить правильную драгобочку колбасу, но в магазине... Кроме нежирной свинины, плеча, я купил еще и вот такую замечательную нежирную говядину. И я сегодня буду готовить две колбасы. Одну классическую драгобоческую, а вторую только чисто из говядины по технологии драгобоческой. И приступим. Для приготовления этой колбасы требуется предпосол в шроте с говядины. Я срежу все вот эти пленки, они здесь не нужны. И зачищенное мясо нарежу достаточно крупными кусками. Куски мне нужны с половинку куриного яйца. Этот кусок говядины с задней ноги. Конечно, получилась достаточно большая груда обрезков, жил всяких прочих с этого куска мяса. Но они не пропадут, я их отправлю в морозилку. А когда соберется достаточно большое количество, все это дело будет превращено в красный концентрированный бульон. домиглаз. на канале Рецепт есть. Сейчас то же самое повторяю со свининой, также нарезать некрупную ее, здесь есть жирок лишний, не полностью срезанный, я его постараюсь тоже обрезать, не особенно усердствую. Как я сказал, что это лопатка, степень измельчения такая же. нарезал, а сейчас очень важный этап. Мясо нужно посолить и хорошенько промассировать. Вот это массирование, оно не просто для того, чтобы мясо равномерно просолилось, нет, оно для того, чтобы мясо помялось, для того, чтобы часть мясных клеток полопалась, чтобы мясной сок выделился, чтобы он с тем небольшим количеством жира, который все-таки есть, Образовал при интенсивном вымешивании эмульсию, и чтобы вот эта вот самая эмульсия, она клейкая очень такая, она склеила все эти кусочки мяса крупные, для того, чтобы у нас колбаса, в конце концов, была достаточно плотной такая, чтобы она не распадалась на куски. Еще момент. По этому ГОСТу, ну, не ГОСТ он в Украине по называется. Так вот, по нему для драговоческой идет 25 граммов соли на килограмм. Свинина, любая свинина, гораздо более жирное мясо, чем говядина. А большое количество соли хорошо работает, когда есть большое количество жира. Говядина, как я сказал, нежирная, поэтому для свинины я возьму 25 грамм нитритной соли на килограмм. Пополами с обычной поваренной смешаю, как для ветчины делается. Нитритная соль у меня 0,5% содержание нитрита натрия. А для говядины возьму 22 грамма всего соли, то есть половину из них будет нитритная. Поехали. Перемешивать все, взбивать, так сказать, это мясо, я буду при помощи своего планетарного миксера. Соль здесь уже смесь нетритная и поваренная. Смотрите, как выглядит мясо. Вот оно уже такое, разлохмаченное по краям. Вот в таком состоянии пусть просаливается. Видите, оно такое, хорошенько побитое. Сначала я говядину сбивал. Раз уж я говорю о халяльной колбасе, то посуду свининой пачкать не стоит. Поэтому я и ножом сначала резал говядину на доске. Вот он. Вот в этой чашке вымешиваю сначала говядину, свинина пойдет потом. Все, в таком виде отправляю в холодильник на просолку на двое с лишним суток. А в этой посудине теперь засаливаю свинину. Пока вымешиваются, хочу напомнить. Нитритная соль добавляется в мясо ради трех вещей. Сохранение красного цвета у мяса при тепловой обработке, придание вкуса вичинности и защита от бутулизма. Если мы готовим сыровярные колбасы, то есть те колбасы, которые до готовности доходят долго, нужно, чтобы этот самый нитрит натрия сохранялся на протяжении всего времени завяливания. Он со временем реагирует с меглобином и кончается в колбасе. Поэтому в сыровяленные колбасы, сырокопченые, нитрита натрия добавляется много. Если мы используем нитритную соль, в содержится нитрита натрия полпроцента, то засаливать такую колбасу нужно целиком, полностью нитритной солью. Если мы готовим вареные колбасы, ветчины, то есть те, которые готовятся быстро, в них не требуется такое большое содержание нитрита натрия. Он просто не успеет прореагировать. Поэтому мы добавляем нитрита натрия меньше. И еще момент, нитрита натрия добавляют в вареные колбасы, не просто так взяв с потолка, просто делят пополам соль и все, нет. Если заглянуть в гости, то мы увидим, что для одной и той же вареной колбасы, вырабатываем там докторской, русской, прочей, то есть для колбасы вареной, но с разным содержанием миоглобина, то есть с разным содержанием красного мяса, и нитрита натрия тоже разное содержание кладется. Поэтому грубо, если вы готовите докторскую, то делите вашу поваренную соль пополам. Половину поваренной, половину нитритной кладете. Если вы готовите вот такую, как я, колбасу из говядины или только из э, свинины, из красного мяса, не добавляя жир, то количество нитритонатой можно немного увеличить. Иначе хранится такая колбаса будет не очень долго. Как-то так. И эта партия тоже вымешивалась. Видите, такое разбитое мясо. Свинину тоже перекладываем в ее родной лоток. В холодильник. Все, мясо просаливается, созревает. Еще важный момент – Время созревания, время просолки зависит от размера кусков. Если вы нарезаете кусками с половиной куриного яйца, то э, такой нарезки хватит 2-3 суток. Если мясо измельчено еще более мелко, то оно и за 24 часа просолится. Мясо можно просаливать в больших кусках, размером с полкило-килограмм. Такому мясу просаливаться нужно минимум неделю. Напоминаю, это не просто просолка, это еще созревание. Нужно дать поработать ферментом, для того, чтобы набрался вкус ветчинности. Даже и так нарезанное мясо можно смело просаливать трое суток, и оно будет только вкуснее. Встречаемся с вами на моменте добавления пряностей, то есть через двое-трое суток. Итак, трое суток прошли. Сегодня надо завершать процесс приготовления драгубоческой колбасы. А, драгубоческой и халяльной. Я подготовил пряности. Этот наборчик для дагубоческой, а этот наборчик для халяльной говяжьей, технологии дагубоческой. Здесь черный перец, тмин, сахар, свежий чеснок и фосфаты. Они повышают влагоудерживающую способность мяса. В живом организме фосфаты присутствуют, даже в вашем, аж в двух видах. Но с момента забоя и в течение 4 часов по мере роста молочной кислоты в мышцах фосфаты разрушаются. Так что добавляя фосфаты в фарш, я всего лишь привожу его к состоянию по способности влагоудерживания парного мяса. Небольшую часть фарша я перемолочу вместе с пряностями в пыль. Потом при вымешивании с крупными кусками этот фарш склеит их, э, и кусочки, в которых не будут разваливаться на части. Измельчать можно и на мясорубке, но мне проще воспользоваться комбайном. А теперь смешать фарш с остальным мясом. И добавить ледяной воды. И очень хорошо вымешать до полного ее впитывания. Очень важный момент. С момента начала посола мяса и до момента окончания набивки температура сырья не должна превысить 12 градусов по Цельсию. Лучше для надежности даже на 10 градусов остановиться. Температуру при тепловой обработке наверняка получите брак. Под оболочкой выступит бульончик, называется бульон жировой отек. А сама колбаска, само мясо там сожмется, и в результате готовое колбасе будет сухим. Следите за температурой. Все, теперь сырье можно переложить в колбу колбасного шприца и набить. Для сырья и синины все то же самое. Те же самые 10-15% фарша измельчить вместе с пряностями мясорубки, потом добавить ледяную воду, перемешать и добивать. Набивать я буду халяльную говяжью колбасу в искусственную баранью синюгу. Я, кстати, ее получил от Павла ем в колбаске. Паш, спасибо огромное. Лежит у меня уже целый год. Наверное, не знаю, куда ее пристроить. Все руки как-то не доходили. На упаковке написано, что предварительное замачивание не требуется. Набивать надо как можно плотнее и перевязать. Вот такая красивая колбаска получилась. А дорогобочскую, ну то есть свиную, буду намерять в другую оболочку. Это айцел тоже от полозьем колбаски. Он вообще для сыровяльных колбас, но у меня просто нет под рукой других подходящего диаметра. Эта оболочка тоже подходит для вареных колбас. Просто с температурой более точно нужно обращаться. Выше 80 градусов Айцел греть нельзя, если верить надписям на упаковке. Перевязка стандартная. Все, вот такая колосень получилось. Все, теперь фарш в оболочке. Никаких перемешиваний он уже не получит. Никаких перемещений одного косточка относительно другого не будет. Так что застройки эмульсии можно не волноваться. А вот в эту оболочку, она называется елочкой, я набил остатки из шприца. Здесь получилась смесь и остатки говяжьего фарша, и остатки свиного. Теперь начинаем тепловую обработку. Так, включу на ну Вот так вот. Она состоит из таких этапов. Сначала обсушка с конвекцией в духовке при температуре 70-80 градусов до достижения температуры в центре батона 55-60 градусов. Ну, затем копчение, то об этом позже. Термометр загоняю в центр по оси толстого батона. Видите, термометр лежал при комнатной температуре. Сейчас воткнул, и температура начинает падать. И в духовку. Температура внутри батона колеблется между 12 и 13 градусами. Нагрев пошел. Теперь копчение. Дымогенератор у меня пассивный, так что ему хватит примерно часа. Если у вас с нагнетателем воздуха, то и за полчаса управитесь. По окончании процесса колбаса не должна прокоптиться насквозь. Аромат должен быть очень легкий и тонкий. Собственно, даже коптить не обязательно. Но если будете, то не надо ее как в паровозную топку засовывать. Это установленная температура. А это вот та, которая сейчас. Ну, сейчас я дверь закрыл, сейчас она поднимется до нужной. И завершающий этап тепловой обработки. Его можно проводить в духовке с паром, при включенной конвекции. При температуре 75-85 градусов можно варить в кастрюле с водой при температуре там, до 80 градусов. Я воспользуюсь сувидом. С ним проще всего температуру контролировать. В духовку не убираю, потому что оболочку использовал Айцелл, а ее перегревать выше 80, если верить написи на упаковке, нельзя. Ну, мне просто удобнее сувид использовать, а вообще сами в обычной кастрюле варите, и все у вас нормально будет. Или в духовке, если у вас оболочка подходящая. Все прекрасно получится. Варить надо до достижения температуры в 71 плюс-минус 1 градус по Цельсию. По достижению этой температуры вытаскиваем, моментально охлаждаем, душируем или в кастрюлю с ледяной водой. Кубиков льда набросаете. После чего тоже как можно быстрее охлаждайте до температуры по крайней мере плюс 8 градусов. После чего нарезайте и ешьте. Встретимся с вами уже за пробой. И вот он долгожданный момент пробы. Начну я с классической драгубоческой колбасы. Обалденная. По вкусу, по запаху это очень похоже на рубленную ветчину. Очень легкий запах тмина. Из-за того, что жира нет, соленость ощущается сильнее, чем если бы с тем же самым количеством соли готовить более жирную колбасу. На свой вкус я бы, наверное, уменьшил количество соли. Я не пробовал драговичку колбасу промышленного типа. Не знаю, если кто-то пробовал, скажите, она действительно более соленая или нет. Но это вкусная колбаса. И... Скажем, будьте с левым вот так вот на завтрак. Просто класс. А теперь халяльная. Из говядины ну, по технологии драгубоческой. Ну, пахнет прям говядиной. Она более плотная. Соленость чуть поменьше. Кстати, ощущается, потому что я поменьше соли положил. Да, я же меньше положил соли в говяжью. И... Слушайте, это вполне себе. Вполне себе классная колбаса. Ветчинный вкус из говядины и вполне себе, несмотря на отсутствие жира, в ней очень даже неплохо. То есть можно готовить смело. Я считаю, что эксперимент удался. То есть повторять можно смело. Что касается классической драгобыческой, то я бы посоветовал, может быть, на 1-2 грамма уменьшить количество соли. По крайней мере, я в следующий раз буду готовить, а я буду сейчас готовить такую глазу, я уменьшу количество соли на 1-2 грамма, наверное, для драгобоческой. И, и буду готовить регулярно. Вкусная колбаса, прям вкусно. От Мина, может быть, можно даже и немножко побольше добавить. Мне понравился вот этот тот аромат легкий такой. Аромат копчения еле-еле уловимый. Прям вот только-только, вот прям вот классно. Я такой очень даже люблю. Так что смело рекомендую. И да... Вы видели, я сегодня с особенным удовольствием резал колбасу на доске. Это подарок от подписчика. Виктор, огромнейшее спасибо. Я инстаграм Виктора развещу под роликом. У него своя солярная мастерская. Доска обалденная, торцевая, из Венгрии. Ну, видите, красота. Да, а резал я вот таким классный. Такой, катана, не катана, наверное. Ну, короче, это такой э, стильный нож от Самуры. Э, промокод Фреска все еще действует. Спасибо за компанию. Всем пока. А я колбаски наверну еще. Ой. Вкусно. Вкусно.